Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ректор КФУ провел встречу с губернатором Красноярского края. По улицам города принесли огонь всемирные зимние универсиады в Красноярске. В IT-парке стартовал открытый хакатон по разработке финансовых сервисов. Губернатор Красноярского края Александр Ус приехал с рабочим визитом в Казань. О а встрече гостя с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым мы расскажем в следующем сюжете. Для участия в шествии фукелоносцев 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в Казань прибыл Александр Ус, губернатор Красноярского края. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично провел презентацию об истории и современном состоянии науки и образования в Казанском университете. В частности, ректор рассказал о медицинском направлении в лабораториях, работающих совместно с лидерами отрасли. Александр Ус, президент Сибирского федерального университета, кроме того, является доктором экономических наук. Потому обстановка в университете и его атмосфера вызвали у него интерес посетил не только музей истории, но и один из самых больших музеев России – зоологический музей. После знакомства с университетом Александр Ус отправился на торжественную церемонию шествия факелоносцев. Валерия Муратова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Казань приняла огонь всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Факел студенческих игр зажгли в сентябре в итальянском Турине. Он уже успел побывать в Китае, Казахстане и в нескольких российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. По Казанским улицам огонь принесли 24 факелоносца, в том числе студенты Казанского федерального университета.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 В IT-парке открылся хакатон по разработке финансовых сервисов. В нем участвуют молодых специалистов с Татарстана. Как они будут участвовать в создании сервисов для банка, расскажем в нашем сюжете. В IT-парке стартовал открытый хакатон по разработке финансовых сервисов. Мероприятие проводится Акбар с банком. Экспертизу работ проводим вместе, конечно же, с заказчиком задач, но ну и с представителями ведущих наших университетов. Это Казанский федеральный университет, университет Иннополис, и команды представлены в большей части именно этими университетами. Опять-таки, преподаватели, эксперты отмечают, что такая практика очень важна для ребят. Здесь практическая возможность ребятам применить все эти знания и компетенции, которые они получают в ВУЗе. Участники решали реальные задачи. Разработка продуктов для предоставления цифровых услуг, умный помощник, распознавание на видео фальсификации программы, распознавание цифр на банковской карте и предсказание загрузки контакт-центра. Это возможность студентам, в том числе уже не только студентам, а же работающим молодым специалистам, попробовать решить конкретные практические задачи одной из компаний Татарстане. Вот так, Барсбанк согласился стать тем, кто выставляет задачи, кейсы. Было предоставлено пять кейсов, они все реальные. То есть это все те задачи, которые на сегодняшний день решает компания. В IT-Хакатоне участвуют команды из различных татарстанских университетов, в том числе и КФУ, московских вузов, компаний Сбербанк и ICL. Призовой фонд составляет 350 тысяч рублей. Также у Участники могут получить стажировку в Акбарсбанке. Наступило время, когда сам пользователь делает то, что, чем будет пользоваться. И как раз одна из наших людей в рамках этого хатона, что вы сами сделаете эти сервисы, которыми потом будут пользоваться люди. А вы сами и используете. Мероприятие продлится до 11 ноября. В этот день будут подведены итоги работы команд. В экспертную комиссию заявлены представители Акбарсбанка, Университета талантов Казанского федерального университета и многих других. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Фестиваль Дружбы Народов, приуроченный ко Дню Народного Единства, празднуется в Елабужском институте КФУ ежегодно. Студенты ждут и усердно готовятся к этому празднику, потому что он сплочает представителей разных национальностей, дает возможность лучше узнать другие народы. О том, как прошло мероприятие в этом году, смотри далее. Фестиваль дружбы народов», приуроченный ко Дню народного единства, отпраздновали в Елабужском институте КФУ. Частью праздничной программы стала выставка национальных блюд, где любой желающий мог насладиться разнообразием кулинарных изысков. Русские пельмени, удмуртские пироги, узбекский плов и восточные сладости. К этому дню мы готовились очень долго. Мы сегодня приготовили, как вы видите, узбекские блюда – лагман, плов и самца. Я представляю удмуртскую диаспору. Мы сегодня к этому празднику готовились очень давно. Мы начали с музыкального номера. Мы сегодня танцуем Кудмуртский танец, танец девушки. Этот танец обычно танцуется на свадьбах. И мы сегодня его тоже танцуем. На сцене актового зала Института ярким полотном развернулось представление, участники которого совершили путешествие по разным странам и республикам. Студенты представляли свои национальные танцы, рассказывали об особенностях культуры своего народа. Подобные фестивали – это очень важная часть нашей общественной и студенческой жизни, потому что они сближают нас с такими же ребятами, просто из других стран и из других республик. Это настоящее. Поздравительная открытка, настоящий праздничный концерт, который подарили нам наши студенты, приехавшие из семи государств искренние улыбки, горящие глаза и громкие аплодисменты артистам. Все это говорило о том, что долгожданный праздник вновь погрузил всех в атмосферу дружбы и единства, которые, несмотря на все языковые барьеры и разные мировоззрения, остаются самой важной частью студенческой жизни института. Диана Шилова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмиев, Универньюз. News. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей